друзья дорогие подписчики сегодня я хотел бы вам показать э, mg2540 2540 с mg2540 s вот это принтер э, так более-менее для домашнего пользования если тот кто э, много не пользуется принтерами для домашнего пользования более-менее такой принтер вот так включается, на кнопку нажимаем. Я хотел бы вам сегодня показать, как можно вытащить картриджи на этих принтерах. Картриджи вытаскиваются. Вот мы включили, мигают две кнопки. Это получается у нас здесь, как бы не распознаются, не распознаются краски. Но если новые картриджи там будут, эти кнопки не будут гореть. Из-за того, что там заправленные картриджи, эти кнопки будут гореть из-за того, что они заправлены, как бы там не распознается краска. Но, действительно, там и картриджи полные, и еще этот, они печатают тоже хорошо. Дальше, сейчас я вам покажу, как можно вытащить картриджи из этого принтера. Дальше, смотрим, вот у нас Канан. Чтобы вытащить картриджи, здесь у нас имеется, видите, вот такой такое местечко. Что мы делаем? Немножко нажимаем вниз, вот это закрываем сперва. Вот так, нажимаем и тянем себе, вот, открывается. Когда открывается, картриджи идут туда и приходят в исходное положение. Вот Это то самое положение, когда можно вытаскивать картриджи из принтера, из, из таких моделей принтеров вытащит картриджи. Тут много усилий не надо прикладывать, ни в коем случае. Цветные принтеры таких сильных усилий не любят. Вот так берем пальцем и нажимаем слегка. Вот, все. И берем, утаскиваем. Вот мы один картридж вытащили. Это на черный цвет. Вот так написано. И второй тоже же самый. Так нажимаем. Вот вытаскиваем. В этом имеется три краски в этом картридже. Это у нас получается желтый, красный, синий. А в этом получается черный. Общим четырехцветный принтер. Дальше ставится то же самое вот. Видите, вот эта часть, где находится печатающая головка, в ту сторону. Подносим туда вот аккуратненько. Вот. И приподнимаем, Приподнимаем. Все. Этот раз готов. Второй тоже. Так подносим и приподнимаем. Все. Поставим на место. Его закрываем. Сейчас картриджи опять таки пойдут в свое место, где они должны находиться. При печати вот это вытаскиваем и даем на печать.